Унылый бегемот, на все четыре стороны, на не Во что не так и почему? Его никто не то ждет. А дело в том, что бегемот. Куда ему мани, что в наше время уважаем топ топ топ Необлагаемый доход, а у него одни долги и дел не проворот. А Говорит о том, что он поет, он это не бьет. А где-то там гудится мачиво народ, напащиво убьет его. Все на аварот, а дело в том, что он унылый бьет. Куда ему понять, что в наше время уважение как такову не облагает ни а у него одни. И вот теперь Проходит так за годом-год А вслед за ними по Унылый бегемот И вот опять Будет за народ А бегемот на все четыре стороны придет. И дело в том, что он унылый бегемот Куда ему понять, что в наше время Важен тот, тот, у Необлагаемый доход А он него одни долги Дело не